Встречали такие или подобные в брови? Это вам не простой серый, когда напылил сверху теплым цветом и забыл. Тут все гораздо сложнее. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Наверняка многие из вас, особенно начинающие мастера, пытались просто закрасить старые, некрасивые цвета. И ничего не получалось, верно? Цвета проявлялись и с наложенными новыми они смотрелись еще хуже. Я говорю это по собственному опыту, сама проходила это в самом начале своей работы. А вот перед вами на фото один из самых сложных случаев для корректировки корректорами. Это холодный зеленый, холодный розовый, и они на одном лице, в одном флаконе, так сказать. Напоминаю, самое главное, это чтобы старые брови, какими бы ни были они страшными по цвету, вписывались в новую, правильную, красивую форму. Только тогда, только тогда я берусь исправлять цвет корректорами. Этот случай осложнен тем, что уже было много лазеров и шансов, чтобы ушел именно этот зеленый, практически не было. Кстати, на этой модели как раз тоже кто-то пытался перекрыть старые брови странной, крайне странной формы, заценили эти красные запятые. Гореть воду такому мастеру, который рисует эти формы. Я всегда говорю, даже если заглубился, это не так уж страшно, как если вдруг ты не умеешь украсить лицо, не видишь форм, не видишь симметрию. И ну, на эту тему у меня, конечно, тоже есть вебинары, но они уже в записи. Он называется вебинар «Нереальная симметрия». Вы можете его приобрести, перейдя по ссылке в шапке профиля, вот этого профиля, где я а, сейчас. А еще есть бесплатный вебинар о наших критериях качества, а его можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Я подбираю цвета, корректоры так, чтобы зажившие Брови выглядели максимально воздушными максимально светлыми, максимально легкими после восстановления кожи. Зачем нам вообще в принципе усиливать эти, например, жуткие квадратные головки, тяжелые головки, вот конкретно как у этой модели, о которой я говорю сегодня. А как я это делаю? Весь процесс работы корректорами на этих и на еще нескольких разного цвета бровях и губах я покажу вам на вебинаре, который пройдет 15 декабря. А сейчас, перейдя по ссылке в шапке моего профиля, опять-таки, или в описании к этому видео, вы можете купить этот вебинар всего за 2000 рублей. После прямого эфира он будет стоить дороже, имейте в виду, это наша постоянная практика. А тут у нас работа двумя цветами, двумя цветами-корректорами, ожидание заживления, проявление цвета и только потом перекрытие. Подождать. Когда полностью восстановится кожа, это очень важно, потому что мы встречались сразу после схода корочек, я ее видела, и еще через неделю я ее потом видела, и было прям откровенно так себе. Цвет действительно изменился спустя только почти 5 недель, когда она пришла на коррекцию. Так что наберитесь терпения, после работы корректорами это один из важных пунктов. Не слушайте вопли клиентов, не идите у них на поводу, когда корочки сошли, якобы ничего не изменилось, ждите. Не надо делать это намного раньше времени. Как вам результат вот на этом видео? Эти брови вполне можно перекрывать уже нормальным цветом. Как вы видите, они светлые, воздушные, головки стали более прозрачными и уже впишется вот эта старая ужасная форма в новую форму, что, в общем-то, я вам и покажу, как я это сделала на вебинаре. Кстати, она очень удивилась, когда увидела себя после процедуры, потому что она... Имела вот такие тяжелые головки со сложным направлением вниз, какие-то унылые. И хоть я и расширила ей брови, они стали выглядеть гораздо более... Взгляд ее стал открытым и ей понравилось прям очень-очень сильно. Ну, мне... я тоже была довольна. Все, всем спасибо за просмотр. Встретимся на вебинаре. Всем пока.